обнаружили, что пустили тему тайм-менеджмента. А если психология вообще в управлении временем или это чисто механистический подход, есть известные моменты, это лягушки, слоны, важное, не важное, срочное, несрочное. То есть, за каждое мелкое действие ну, про, про лягушек себя нужно похвалить, слонов нужно попилить на микрочасти и большие дела делать ну, маленькими шажками. Ну и понятно, что сначала понять, что важное, что не важно, что срочное. Вопрос, чем себя хвалить за маленькие шаги, вознаграждать? А можно ли слона этого попилить на, на правильные части? А как его вот, ну, сбалансированно распилить? Что-то такое срочное, мы, может быть, и можем понять. А что такое важное? Как понять, насколько дело важно или не важно, если по большому счету... Отнестись к этому можно только спустя какое-то время. важно это было или не важно. но срочно тоже это ну мимо ну хотя бы есть. получается что эти инструменты широко известного известные ну как так себе решение это по факту совсем или совсем не решение. то есть качественным воспользоваться получается не очень. там делать перерывы да пошел человек на перерыв, а многие мои клиенты говорят что сидишь Обедаешь, а в голове там мысль незавершенное действие, чем занимался, продолжаешь, чтобы договор составлять или там смету сводить или готовиться к переговорам, не выходит, и в голове киснишь, голова кругом. Как же тогда все-таки учесть всякие моменты и воспользоваться психологическими знаниями для составления своего расписания? Я вот как раз проговорился. Нужно составить расписание вашей эффективности. Оказывается, что люди все разные, и их производительность труда, ну, в смысле эффективность, насколько они эффективно решают те или иные задачи, зависит от их личной, ну, так сказать, даже от их нервной системы, от их биохимии, от их мыслей, от их способа жить. Если вы к себе не прислушиваетесь, вы неэффективны. Ваше время иногда расходуется, ну, как сказать, взяли и выкинули форточку. Вот надо научиться это делать. Все же знают а, дневник, в школе у всех был дневник. Правда из него делали предателя, ну, где стоят оценки и показывают родителям. Да? Смотри, как учится ваш ребенок, а на самом деле должен быть органайзер, где есть даты, где есть расписание, где есть задание, та графа, которая за оценки, это объем выполненных работ. А где роспись потом идет, это дата следующего подхода. Ну, Мы Когда вы этим займетесь дальше. И давайте вспомним, что урок физики идет 45 минут. Ну, если 2 до да, 2 урока, то есть это полтора часа. Все. А потом идет либо литература, либо физкультура. Замечаете, что идет смена деятельности. А если вы этого не делаете, то есть вы не. Замечая те или иные вопросы в голове, то вы ваша эфектива падает в разы. Заметьте, в разы. Услышьте это. То есть вы можете успевать не, не, там, не на 10% больше, а на 2-3 раза больше делать. время ну, Вопросов, если вы составите для себя расписание, чем вы занимаетесь и в какое время вы этим занимаетесь. Понятно, что сесть и придумать у вас не получится. Это надо Найти. А для этого ну, можно использовать упражнение. Это фотография рабочего дня. То есть каждый час, может быть, каждые 15 минут, может быть, каждые 2-3 часа да, вы пишете, чем вы занимались, какие у вас результаты. Чем занимались и результаты к этому времени. То есть учиться фиксировать форму деятельности и результат этой деятельности. Когда у вас наберется статистика, ну, хотя бы за неделю. Вы можете прикидывать, а чем вы вообще занимаетесь в течение этого времени. Может оказаться, что у вас куча пожирателей времени. Отвлекаетесь вы. Перепроверяете какие-то задачи. Точнее, условия задач. То есть, суетитесь называется. И Это может пожирать, составлять буквально три четверти вашего времени. Представляете, что три четверти времени вы выпускаете в никуда. Итак, вы провели рабочую, ну, фотографию рабочего времени. Дальше вы выписали тем, темами, которые вам нужно удержать. Помните, это физкультура, литература, физика, математика. А потом было домашнее задание. Это как раз, как, ну, допустим, вы с утра готовите к переговорам или проверяете почту, а какие там действия делаете. То есть, получается, первое, чем вы занимаетесь, это расписание, а второе, какие вопросы вы должны решить, это как в дневнике домашнее задание. И, конечно, вы же сразу не поймете, а сколько занимает общее время работы. Тоже с опытом. Уделите этому время. Сколько вы проверяете почту, насколько, ну, эффективно, то есть, вот быстро прочитали 2-3 письма и устали, или 20-30 писем и потом устали, насколько у вас эффективности хватает. Дальше вы переходите к другому действию, тем самым составляете свое удобное для вас расписание. Ищите, когда вам комфортно, проверять эту почту, ну, может не почту, там, составлять график, планированием заниматься, встречи проводить или созвоны какие-то делать. Научитесь понимать, где вы, в, какой, в какой момент времени в течение дня вам это удобно, комфортно и а, дается это легко. Не всегда дается легко, но пока найдите максимальный комфорт. Вот за этим надо следить, за максимальным комфортом в себе. Тогда вы будете делать больше времени. Про прерывание какого-то действия, чтобы оно в голове-то не сидело. Если вы составляете договор и пришло время пообедать, недостаточно просто положить ручку. Ну, или уже рабочее время закончился день закончился, время рабочее вышло. Надо поставить специально в голове, как формулу. Занимался вот этим, остановился вот на, над этим действием, продолжу вот с этого действия. То есть в голове у вас получается как некий разрыв. То есть вот действие, она отсюда шло, шло, шло. Это точка, ну, когда вы включили перерыв. Потом идет сам перерыв, обед, сон, следующий день и продолжение. Вот у вас надо эти две точки организовать. На чем вы остановились и с чего вы начнете. Тогда вот в этот промежуток времени ваш мозг про это не будет заморачиваться. Он не будет добавлять вам тревожности, чтобы вы про это помнили. Смотрите, тревожности. Если вы так не делаете, то вы поднимаете свою тревожность. Привет, депрессуха. Вот тоже момент, который важно учесть. Когда я писал книгу, когда говорится с ребенком, я обнаружил хорошую идею, ну, как некий инструмент. Я сижу и целый там, час или два или три часа пишу книгу. Смотри, я не главу пишу, не тему раскрываю, а какое-то отведенное время занимаюсь каким-то процессом. То есть я сижу и целый час не думаю ни о чем другом. Я в течение часа пишу книгу, час закончился, я ручку упал, ну, не ручку, да, положил, клавиатуру отложил и все, и перерыв. То есть уметь останавливать свои действия, а не, а сейчас еще допишу. В итоге это, ну, в моем случае, привело к изматыванию моих мозгов и заморачиванию по этому поводу. Надо уметь останавливаться и переключаться. Ну и а как я уже останавливался и переключался, я рассказал про прерывание. Итак, получается, нужно расписание составить, где вы работаете эффективно, потом овладеть навыком переключения с одного действия на другой, фиксировать, что вы делали, какой у вас результат. Вот это где домашнее задание в дневнике. Да? Где оценка, сколько вы уже потратили, ну то сколько сделано, или сколько планируете еще потратить, ну такой некий процентное соотношение сделанного к, ну, к несделанному. Ну и когда вы планируете дальше к этому вернуться, то есть это хвост, мозг перестает про это помнить. И так вы успокаиваетесь, ищите комфортное для себя время, максимальное это время используйте для достижения результатов, и успеваете в итоге больше. Замечаете? Нету. Неважных и а срочных, неких лягушек и слонов. Попробуйте ориентироваться на себя, как некий а, критерий вашей результативности. До вас все будет получаться. Планируйте правильно и живите в свойстве.